Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат LSMF и отчет о промежуточных итогах. Для формирования отчета о промежуточных или текущих итогах на кассовом аппарате LSMF необходимо из выбора набрать комбинацию 3:30 итог, клавиша Единица будет распечатан отчет о текущих итогах.